Польша. Топ-8 самых опасных мест. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Work and Life, и я, его ведущий Антон Белюк. И в сегодняшнем видеоролике я хочу... Рассказать вам о самых опасных, на мой взгляд, местах в Польше. Как у самых опасных городах, так и о просто местах, то есть районах в городах Польши, в которых ни в коем случае не стоит снимать квартиру, если вы приехали на заработки, к примеру, в Польшу, либо на постоянное место жительства. Ну и вообще лучше там не появляться в позднее время суток без крайней необходимости. Если же вы, конечно, не хотите потерять свои деньги, здоровье или даже жизнь. К слову, хочу напомнить сразу в начале этого видеоролика, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше, и если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, или просто в переезде в эту страну на постоянное место жительства, то обращайтесь ко мне по номерам, которые находятся в описании к этому видео, там Viber WhatsApp, подберу лучшую работу для вас, только самых надежных и проверенных работодателей и агентств в Польше. Ну и собственно со списками всех актуальных вакансий вы сможете ознакомиться также по ссылочкам, которые находятся в описании к этому видео так что проходите ознакомьтесь если вы не подписаны на мой канал то обязательно поставьте на паузу и подпишитесь на него прямо сейчас поставьте лайк под этим видео и для начала я хочу рассказать вам о самых опасных городах в польше усаживайтесь поудобнее и я начинаю поехали Катавицы признан самым неблагоприятным городом Польши с точки зрения криминальной безопасности. Об этом пишет портал Onet. По данным издания, в Катавице происходит 58 преступлений на каждую тысячу жителей. Здесь преобладают драки и кражи со взломом. Далее в рейтинге самых опасных городов Республики следует Врослав 45 нарушений закона На тысячу жителей за год В этом городе происходит больше всего Краж, за ним идет Познань, этот город лидирует В стране по числу угонов Столица Варшава Находится на девятом месте Рейтинга самых опасных польских городов А самыми безопасными городами Польши признали Белосток Быдгач и Жашув Что ж друзья, это были самые опасные города в Польше собрал эту сводку городов отталкиваясь от самых авторитетных изданий газетных Польши, также от полицейских сводок, ну и собственно от отзывов самих поляков, моих знакомых к слову я уже сам два года живу в Польше, уже более года я живу в городе Белосток в самом безопасном, как вы успели понять в городе Польши ну а что касается самых опасных районов в Польше, сегодня я приготовил для вас топ 8 районов в которых ни в коем случае не стоит не прогуливаться в темное время суток, желательно. Ну и снимать квартиру, конечно, я тоже вам там не советую. Поэтому внимание на экраны. Топ-8 самых опасных районов в польских городах поехали! Восьмое место в моем списке занимает город Познань. Есть здесь местечко под названием Ежицы, которое способно обеспечить вам неподдельные эмоции с ущербом для кошелька и здоровья. Горожане в один голос утверждают, что худшего времени для прогулки по Ежицах, чем вечерние выходные и не найти. Грабители, наркоторговцы, бандиты и проще шваль выходят на свой промысел, не считаясь ни с законом, ни с моралью. Седьмое место в моем списке самых опасных мест Польши занимает Краковский район Казимеж. Несмотря на то, что несколько последних десятилетий криминогенным районом в Кракове считалась Новая Гура, все же это спорное первенство следует отдать старинному Казимежу. И пусть вас не вводит в обман некая бомондность этого краковского микрорайона. Все эти рестораны, пабы, ночные заведения и торговые галереи давненько превратились в своеобразный клондайк для преступников. Еще бы! Ведь ежегодно в Краков приезжают десятки тысяч туристов, для которых прогулка по Казимежу – дело чести, чести и храбрости. На шестом месте идет варшавский микрорайон Прага. Столица Польши постоянно увеличивается и развивается. К сожалению, даже Варшава может похвастаться местечками с негативной репутацией. Автомобильные кражи, пьяные драки, поножовщина и жестокие избиения. Кто не слышал о Варшавской Праге, столице криминального мирка? И никакие ухищрения городских властей не способны улучшить ситуацию. На пятое место попадает Белостоцкий район Дзесенчины. Белосток давненько отжил славу самого опасного города и теперь по праву считается самым безопасным городом Польши в плане преступности. Но даже в таком городе, как Белосток, есть место, куда лучше вообще не попадать – Дзесенчины. Ни одному более-менее разумному жителю Белостока даже в голову не придет отправиться в этот отдаленный микрорайон с бумажником в кармане или за рулем новенького автомобиля. Воры, хулиганы, пьяные молодчики, девицы легкого поведения. Кого тут только не встретишь тихим спокойным вечерком. Четвертое место моего списка самых опасных районов Польши занимает Гданьская Оруня. На обширной территории Нижней и Верхней Оруни на протяжении многих десятилетий систематически фиксируются случаи всех известных миру преступлений. Темные переулки, старые дома и дворы-колодцы пугают не только туристов, но и коренных жителей Гданьска. По вечерам рекомендуется избегать улицу Гостиную, название которой в данном случае звучит как издевательство. Но у нас тройка лидеров, друзья, и третье место занимает Врославский район Аллахское предместье фабричный самый крупный микрорайон Врослава, который поглотил 14 мелких населенных пунктов. Большинство из них действительно отличаются своей криминогенной обстановкой, но не идут ни в какую конкуренцию с Салавским предместием, Врославским-Бермузским треугольником который даже удостоился отдельной страницы в Википедии. В эпоху ПНР этот микрорайон был известен как рассадник преступности, впрочем, в наши дни ситуация ничуть не улучшилась. Итак, второе место, друзья, занимает Щецинский район Небушево. Не зря жители Щецина называют Небушева этаким польским Бронксом, столицей насилия и преступности. Еще несколько лет назад мысль о переезде в этот Щецинский район вызывала у поляков панический ужас. В наши дни ситуация ничуть не изменилась. Все те же полицейские сводки, жертвы разнообразных преступлений и черное резюме. «Балуты и хойны, народ неспокойный, без палки и ножа не входи сюда». Так говорит местная Лодинская поговорка об микрорайоне Балуты. Согласно полицейской статистике, микрорайон Балуты в городе Лодзь самый небезопасный не только для туристов, но и для коренных горожан. Сами ладяне после наступления темноты стараются не забредать в этот район, прекрасно отдавая себе отчет о последствиях столь неудачной прогулки. Самые опасные балутские улицы Абрамовского и Лимановского. И поэтому Балуты, микрорайон города Лодь, по праву занимает первое место в нашем черном списке самых опасных мест в Польше. Ну что ж, друзья, это был топ-8 самых опасных мест в Польше, а конкретно самых опасных районов в польских городах. Как вы успели заметить, Катовиц, то есть самого опасного города в Польше по последним рейтингам, Катавиц и района из Катавиц в этом списке не было. Как ни странно, это связано с тем, что, например, в катависах просто-напросто в общем взята статистика преступности, но там именно нету по районам максимального криминального скопления, то есть преступлений на тысячу жителей, допустим, за год. То есть такой статистики там нету, потому что там равномерно разбросаны, так сказать, преступления э, за год, которые происходят, равномерно разбросаны по всему городу. Но что касается именно самых криминогенных районов, там, где э, скопление преступников и преступлений происходит чаще всего, сейчас вы знаете это список, и я надеюсь, это убережет вас от того, чтобы снять либо жилье в этом районе, либо прогуляться там вечером с девушкой, потому что это чревато серьезными последствиями вплоть даже до убийства, как ни странно. Слово слову хочу сказать, Польша входит в топ 20 самых безопасных стран мира, но, как и в любой другой стране, все же есть районы, в которых желательно не появляться без крайней необходимости. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео, и этот видеоролик был для вас полезен. Если это так, поддержите его лайками, и я продолжу также снимать видео в похожем формате, где буду вам рассказывать э, топ самых мест, городов в Польше, ну и я думаю будет очень интересно. Вы уже знаете где искать актуальные вакансии они а по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей заинтересованных в жизни и работе в Польше ну и конечно же напишите комментарий под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного какие места и города Польши на ваш взгляд самые опасные, будет интересно интересно почитать подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать уведомления о новых видеороликах и прямых трансляциях заказывайте персональную консультацию от меня по скайпу очень советую если вы ищете работу в Польше или задумали переезд заказать вы сможете очень скоро по ссылочке которая появится прямо вот здесь ну а на этом у меня все с вами был канал Work and Life я его ведущий Антон Белюк на связи из Польши до скорых встреч за границей друзья пока